Всем привет-привет! Вы на канале Вот ВотГСН, и у меня новость для тех, кто, к сожалению, не может позволить себе донатить в игру. Ты хочешь себе набор с золотом и другими игровыми ценностями? Ты хочешь особый пропуск на то, чтобы закрыть батл пас месяца и забрать себе огромное количество наград и две коллекционки? Или, может, ты хочешь себе премиумный или коллекционный танк, но, к сожалению, не имеешь возможности позволить себе это финансово, задонатить в игру и купить за свои собственные деньги? Не беда абсолютно. Для того, чтобы все это получать, тебе необходимо сделать буквально несколько просмотров вещей. первое, подписывайся на мой канал на канале более 700 видео которые явно тебя заинтересуют и их будет разы больше подписывайся на канал, ставь лайки под моими видео в течение недели заходи на видос, когда он выходит и пиши в комментариях хотя бы свой никнейм даже если ты не хочешь комментировать само видео После чего приходи на стрим «Субботняя катка». Каждую субботу я буду разыгрывать что-нибудь из вышеуказанного списка. На этой субботней катке тебе необходимо будет в комментариях, а именно в чатике на стриме, написать сначала слово «кодовое», которое я называю непосредственно во время самой прямой трансляции. После чего написать свой никнейм опять-таки в чате в «Трансляции». При этом дождаться результатов розыгрыша, который проводится исключительно в прямом эфире, ни от кого ничего не скрывая. И на выхлопе у тебя есть шансы получить приз абсолютно бесплатно и заметь абсолютно ничего для этого не делая. Не обязательно со мной играть во взводе, не обязательно наносить какие-то уроны, не обязательно выполнять какие-то сложные задачи. Просто подписался, просто зашел, просто получил. Плюс к тому, если вдруг ты переживаешь за то, что ты пропустишь какое-то видео в течение недели, которое будет выходить, все очень Просто заходи по ссылочке в описании данного видео на мой дискорд сервер. На данном дискорд сервере у тебя будет возможность пообщаться с ребятами, которые разделяют твою любовь к танкам. Ты можешь посмотреть на новости игры, которые там публикуются в тот же, же как только они появляются на официальных источниках, а значит тебе не надо искать их где-нибудь еще. И, ребят, есть еще раздельчик, который поможет вам не пропустить вышедшие видео на канале. Там полностью выкладывается вся информация о том, какие видео выходили, когда, и ты сможешь убедиться в том, что ты смотрел, а что нет. Ну что, хочешь себе все эти призы? Пожалуйста, подписывайся на канал прямо сейчас, не теряй время. Я жду тебя на всех своих видео и обязательно на прямых трансляциях. В попытке забрать бесплатный приз На данный момент у меня все Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока